Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе 14 вариант из сборника Ященко У Гэшного на 20... от 23 года, конечно же, на 36 вариантов Меня зовут Виктор, это канал Мистер Матлесон. Давайте посмотрим условия, что у меня сегодня с дефектами речи Условия, конечно же, для первых пяти заданий. Володя летом отдыхает у дедушки в деревне Елочки. В воскресенье собирается съездить на машине в село Кленовое из деревни в Елочке. Можно проехать по прямой грунтовой дороге. Есть длинный путь по шоссе прямолинейному до Сосенков и до Жуков, где нужно повернуть под прямым углом направо. Вот это, собственно, мы искали. Прямой угол направо вот здесь, поэтому сразу можно расставлять название. Здесь елочки, едем мы с вами в клиновое. едем мы через, получается, сосенки и проезжаем Жуки. Дальше, что нужно еще выудить отсюда? По шоссе скорость 80, по грунтовке 40. И клеточка идет 4 километра давайте сразу посчитаем количество клеточек пригодится раз два три 4 5 шесть семь восемь девять то здесь 9 клеток Раз, два три 4 5 шесть здесь шесть клеток раз два три 4 5 шесть семь восемь здесь восемь клеток Хорошо. в первом задании необходимо установить соответствие. В принципе, номера у нас есть, название есть. Елочки под четвертым, кленовая под вторым, жуки под первым номером. Вот ответ на первое. Дальше, сколько километров у нас проедут Володя с дедушкой от ёлочек да, до кленового, если по шоссе? В принципе, они проедут 9, 6 и 8, но клеток, а клеточка у нас со стороной 4. То есть результат надо на 4 еще умножить. Получает, сколько там, 23 на 4, это 92 километра. Записали ответ. Найдите расстояние от сосенки до кленового по прямой. Ну что там есть? У нас обычный прямоугольный треугольник с качествами 6 и 8 клеток. Поэтому по теорем Пифагора считаем, сколько будет гипотенуза этого прямоугольного треугольника, то есть 10 клеток. Но не забываем, что клеточка у нас 4 километра. То есть в результате мы получаем... 40 километров уже. Записали ответ. Дальше. А сколько потратят из елочек в Кленовое, если поедут через Жуки? Ну, опять же, поедут они 92 километра. Скорость по шоссе, мы смотрели, она была 80 километров. Поэтому, если мы расстояние поделим на скорость, мы получим время. Но время мы получим в часах. А необходимо ответ дать в минутах. Поэтому на 60 еще умножаем. На 20 сокращаем 3,4, на 4 сокращаем, получается 23. Ну, а 23 на 3 это 69, то есть 69 минут потратит. Хорошо, а в пятом опять арифметика, то есть есть цены на продукты во всех четырех населенных пунктах. Надо купить 5 литров молока, 3 килограмма сыра, 4 килограмма картошки и, соответственно, чтобы это все еще было подешевле. Поэтому пишем ЕКСЖ и просто считаем. То есть у нас 5 литров молока. Так, пишем 5, 5, 5 и 5. Молоко в первом 42, во втором 45, в третьем 38, в четвертом 43. Дальше 3 килограмма сыра. То есть плюс 3, 3, 3 и снова 3. По ценам здесь 320, здесь 290, здесь 270 и здесь, соответственно, 280. И картошечки по 4 килограмма. То есть 4, 4, 4 и 4. Картошка у нас 26, 18, 24 и 16. То есть 26, 18, 24 и 16. И все, только включаем арифметику, больше тут ничего не надо. Уже, конечно, можно сказать, что самый дешевый вариант будет в сосенках, потому что там он 270, это дешевле всего. Остальное там не так сильно влияет. Но в результате подсчетов у вас должны получиться вот такие вот значения. Плюс-минус, если, конечно, нигде в арифметике не ошибся. Но в ответе я точно не ошибся, потому что он совпадает. То есть, понятное дело, что 1096 самый дешевый вариант. Найдите значение выражению. Что мы с вами сделаем? Ну, фактически написано 56 десятых умножить на 3 десятых и делить на 8 десятых. То есть получается 56 умножить на 3 умножить на 10 и делить на 10, на 10 и на 8. Сокращается, сокращается. 56 на 8 это будет 7. Получается 21 на 10 это 2,1. Записали ответ. Какое из следующих чисел заключено между три корня из двух и два корня из трех? Три корня из двух представим в виде корня. То есть тройку заносим, не забываем возвести в степень равной показателя корня. То есть у нас квадратный корень фактически. То есть будет корень из 18. Аналогично два корня из трех это 4 на 3 корень из 12. При этом двойка ⁇ это корень из 4, девятка ⁇ это корень из 9, четверка ⁇ это корень из 16. Вот, в принципе, мы попали. 16 между 12 и 18 лежит. Записали. Найдите значение выражения. Что у нас есть? При умножении показатели степени складываются степени с одинаковыми основаниями. При, соответственно, делении они вычитаются. Единственный момент, здесь плохо видно, а на самом деле вот это число не 10, а... 19, поэтому, конечно же, плюс 19. Ну и минус 22. 6 до 19 дает 25, минус 22 дает 3. То есть на выходе мы получаем А в 3. Это 3 в 3, что равно 27. Записали. В 9 найдите корень уравнения. Умножим обе части на 3. Получается 6х плюс 21 равно х. Х переносим сюда, 21 переносим сюда. Не забываем, меняется знак числа. 6x минус x это будет 5x, равно минус 21. Ну и обе части спокойно мы с вами делим на 5. То есть получается минус 21 на 5 это минус 4,2. Записали ответ. Дальше. На тарелке лежат одинаковые пирожки, 4 с мясом, 5 с рисом и 21 с повидлом. То есть всего 30 пирожков. Надо найти вероятность того, что случайно выбранный пирожок окажется с повидлом. Для этого количество пирожков с повидлом 21 делим на общее количество, то есть на 30. В результате получается 0,7. Это естественно уже ответ на данное задание. На рисунках изображены графики линейной функции, надо установить соответствие между коэффициентами и графиками. Но опять же, коэффициент b это ордината, то есть координата y в точке пересечения графика с осью о Здесь b меньше 0, здесь пересекает 1 до x, то есть b больше 0, здесь пересекает под, значит b меньше 0. По четвертям у нас располагается координатный вот так. Если концы прямой в первой и третьей координатных четвертях, то k больше 0. Если во второй и четвертой, то к меньше нуля. Ну, здесь, соответственно, тоже К меньше нуля. Ну, а дальше что у нас? Меньше-меньше – это третий вариант. Меньше-больше – это второй вариант. Ну, 3, 2, 1 – это уже ответ. 12 есть фирма, есть формула вычисления стоимости по мест, поездки от 5 минут. Надо узнать стоимость 16-минутной. Просто подставляем. То есть 180 плюс 15 на 16 минус 5, то есть на 11 15 на 11 это 165, 180, да, 165 это 345. То есть 345 является ответом. Укажите решение неравенства. Что сделаем? Сначала обе части умножим на минус 1. Знак неравенства в таком случае меняется на противоположный, когда на отрицательное число умножаем или делим. Вынесем их за скобки. Получаем произведение линейных множителей. То есть сразу можно чертить координатную прямую и на ней отмечать, когда выражение слева равно нулю. То есть либо x равен 0, либо x равен 4. Берем любое число, например, вот единицу подставляем. 1, там 1 минус 4 получается минус 3. То есть число меньше 0. Значит там, где 1 получается отрицательное. Здесь положительное. Нам надо больше либо равно 0, то есть там, где положительные. Ну и, соответственно, 0 к 4 тоже входит. Понятно, это первый вариант ответа. Записали. В четырнадцатом есть теннисный мячик, есть Юлия, она бросает его со всей силы об асфальт, и он подлетает на четыре с половиной метра. А дальше каждый раз в три раза меньше высота уже получается. И надо найти, по какому, ну, точнее, на какой отскок у нас, соответственно, мячик подлетит меньше 20 сантиметров. Ну, давайте посмотрим. То есть, сначала 450, потом в три раза меньше, потом в три раза меньше, потом в три раза меньше. То есть, в 53-х это уже сколько там получается... Вот, все, я разучился делить 16,1 треть. То есть уже меньше 20. Точнее, 2 трети, да, 2 третих. Соответственно, первый, второй, третий. Ну и на четвертый отскок у нас уже меньше 20 сантиметров. Дальше, есть треугольник АБ, угол С90, БС15, АС3. Надо найти тангенс В. То есть у вас дан прямоугольный треугольник. А, АС катит 3, BC 15. Для того, чтобы найти тангенс угла B, необходимо длину противолежащего катета, который лежит напротив, то есть это АС, поделить на длину прилежащего, то есть ВС. Ну, получается 3,15, это 1,5 или 0,2. Вот в принципе решение. В 16 есть у нас трапеция ABCD а, с, с основаниями АД и ВС, она вписана в окружность. Угол А 76 надо найти угол С. Дело в том, что если четырехугольник вписан в окружность, то сумма противоположных углов 180 градусов. Всегда. Поэтому величина угла С это 180 минус величина угла А, то есть 76. Это получается 104. Записали 104. Две стороны параллелограммы 7,12, а угол между ними, соответственно, 30. Ну, между ними, не между ними, разница, в принципе, никакой. Найдите площадь этого параллограмма. Почему я говорю разницы никакой? Ну вот есть у вас 7, 12 и здесь, например, там 30 градусов. Понятно, что это тупой угол, но предположим 30 градусов. Ну так здесь тоже же 12 будет. Так вот, площадь параллограммы можно найти как произведение смежных углов на синус угла между ними. То есть выходит у нас 7 на 12, а синус 30 это табличное значение 1,2. То есть 7 на 6 это 42 в свою очередь. Поэтому 42 мы и запишем. В 18 изображен треугольник, прямоугольник. Клеточка у нас 1 на 1. Найдите длину большего качества. Ну вот, соответственно, 4 клетки. Длина клетки единицы равна, поэтому мы 4 на 1 умножаем, 4 и получается. Какое из следующих утверждений верно? Один из углов треугольника всегда не превышает 60 градусов. Абсолютно верно, потому что вот в равностороннем треугольнике все углы по 60. Как только вы хотя бы один из них увеличите, один однозначно уменьшится. И, соответственно, уже всегда будет один не превышать 60. Средняя линия трапеции равна сумме оснований. Нет, она равна полусумме оснований. Касательно к окружности, перпендикулярная радиусу, проведенная в точку касания. Абсолютно верно. То есть 1 и 3 это правильные ответы. Так, решите неравенство. Ну, давайте пойдем сложным путем, то есть раскроем скобки. То есть 4х квадрате, сколько там? Минус 20x плюс 25 меньше либо равно, чем 25х квадрате. Соответственно, минус так, 5х минус 20. О, 5 минус так, минус 20x, и, соответственно, плюс 4. Перенесем все в правую часть. 25х квадрате минус 4х квадрате это 21х квадрате. Эти же уничтожаются и минус 21 меньше либо равно нулю. Поделим обе части на 21. Разложим с учетом того, что единицу можно в любой степени представить, в том числе квадрате, по разности квадратов. Получается вот такое вот у нас. Выраженица. Единственный момент, я знаки неравенства немножко перепутал. Конечно же, мы же переносили вот сюда все, соответственно, знак вот такой. Ну и все. Больше либо равно нулю. Разбиты на линейные множители, поэтому сразу смело чертим прямую, отмечаем, когда выражение слева равно нулю. Точки закрашены, так как неравенство не строгое. Это минус 1 и 1. Берем любое число, например, нолик вот отсюда и подставляем. 0, минус 1... 0 плюс 1 это, получается, минус 1. Минус 1 меньше 0. Соответственно, там, где был 0, получается отрицательный. А здесь положительный. Нам надо больше либо равно 0, соответственно, там, где положительный. Ну, и, соответственно, там где 0. Поэтому x принадлежит от минус бесконечности до минус 1. И, соответственно, от 1 до плюс бесконечности. Вот все решение. В двадцать первом у нас из А в Б одновременно выехали два автомобиля, соответственно, первый с постоянной скоростью весь путь, второй первую половину со скоростью 55, второй на 6 километров больше, чем первый, и одновременно прибыли. Пусть S это путь наш весь в километрах, скорость первого x километров в час, тогда время первого, которое потратится на весь путь, это S делить на x часов. При этом скорость второго у нас сначала 55, потом x плюс 6. То есть его время это половина пути на 55 плюс половина пути на, соответственно, х плюс 6. И прибыли они одновременно, выехали одновременно. То есть s делить на x будет равно 0,5s на 55 плюс 0,5s на x плюс 6. Ну что тут надо сделать? Надо все приводить к общему знаменателю. То есть, и, кстати, обе части поделим на s. Так. так будет проще. Получается 1 делить на x равно 0,5 на x плюс 6, соответственно, плюс 0,5 на 55. И делить все это хозяйство на 55x плюс 6. Ну а дальше крест-накрест. То есть 55x, так, 55 на 6 это 330, то есть плюс 330 равно 0,5х в квадрате. Так, там что у нас получается? Получается 5 на 55 и делить на 10 это 20, сколько там? 27,5 до 3 это 30,5. То есть 30,5х. Все переносим в левую часть, 0, точнее в правую. Так, здесь у нас будет минус 24,5х и минус 330 равно 0. Можно обе части на 2 умножить, чтобы считалось проще. х в квадрате минус, получается, так, 24,5, это 49, да. Все верно, 49х минус 660 равно 0. Ну, дальше дискриминант, например. 2401 плюс 2640 это у нас 71 в квадрате значит x первое это 49 плюс 71 делить на 2 что дает 60 километров в час а x 2 меньше нуля у нас при нашей интерпретации такого быть не может. Постройте график функции. Определите, при каких значениях m прямая y равно m, иметь с графиком ровно две общие точки. Разберемся сначала с параболой. Найдем координату x вершины параболы. Находится она как минус b делить на 2 а b это коэффициент при x. Он у нас равен минусу 6. а это коэффициент при x квадрате. Он равен единице. Получаем 3. Найдем y нулевой, то есть тройку подставим просто. То есть 9 минус 18 плюс 6, это минус 3. Можем сразу рисовать координатную плоскость и отмечать вершину параболы. Так, раз, два, обозначение обязательно осей, начало вот так вот выходит. Ну 3 минус 3 это вот здесь, соответственно минус здесь. Вот вершина нашей параболы. Можете взять двойку, подставить, то есть там 4, соответственно минус 12 плюс 6 это минус 2. Можете подставить четверку. Там получится 16 минус 24, соответственно, да? 16, да, 6, 22. Ага. Минус 2. Ну, кстати, четверку не надо было брать, потому что она симметрична. Пятерку давайте возьмем. 25 минус 30 плюс 6 это единица. Вообще, конечно, здесь бы тоже точка была, и наша парабола выглядела бы вот так. Она бы раз шла. Два шла, и вот уходила сюда бы. Но у нас ограничение x, соответственно, меньше, а больше либо равен 2. То есть вот у нас есть двоечка, и пора была чертиться только вот здесь. Поэтому вот эта часть нам не нужна. При этом здесь не строгая, а значит вот здесь закрашенная точка. Все, начертили. Теперь x минус 3. Ну, возьмите, например, x равное 0, получите минус 3 точку. Возьмите x равное 2, получите минус 1. То есть у вас получается вот такая прямая через две данные точки проходящие. При этом в двойке точка пустая, потому что здесь строгая. Ну, а теперь спрашивается, при каких значениях m прямая y равно m имеет две общие точки. Ну, вот если ниже минус тройки, вот это y равно, например, минус 4. То есть это прямая параллельная оси х, проходящая через ординату минус 4. Она имеет одну точку пересечения, вот здесь. 2 она будет иметь когда? Когда она пройдет через минус 3, дальше она будет иметь 3 точки пересечения. Если она пройдет через минус 2, она будет иметь тоже 3, но выше, до минус 1, она уже будет иметь 2 точки пересечения. А в минус 1 только одну, потому что вот здесь пустая. Поэтому M принадлежит просто значение минус, соответственно, 3. И от минус 2 до минус 1 уже не включаем. Хорошо. В 23-м данная равнобедренная трапеция с большим основанием AD бисектриса угла А пересекается с угла C в точке F, а также пересекает в сторону CD в точке K. Известно, что прямые AB и CF параллели. Найдите CF, если FK 4 корня из 3 ну, давайте нарисуем равнобедренную трапецию. Вот так она у нас выглядит. Соответственно, есть бисектриса вот здесь. Да, есть бисектриса, получается, вот здесь. Она пересекает. Бисектриса делит углы пополам это для себя учитываем. Вводим обозначение A, B, C, D. Пересекаются они в точке F. Давайте сразу вот здесь тоже точку пересечения возьмем за M, а здесь по условию K. FK у нас равна 4 корню из 3. И, соответственно, надо найти CF. Как мы с вами будем искать? Ищется достаточно легко и просто. Пусть угол A равен, например, 2 альфа. Понятно, что бисектриса делит на 2 равных угла. То есть угол BAF, так же как и угол FAM, будет просто альфа. Подписали. Угол C в таком случае, ну, так как у нас равнобедренная трапеция, то угол B и угол C в сумме 100, они равны. А вот угол A и угол B в сумме 180. Понятно, что если мы взяли угол A за 2 альфа, то угол B это 180 минус 2 альфа. Ну и угол С те же самые 180 минус 2 альфа. Опять же, бисектриса делит пополам. Значит, угол B, C, F, так же как и угол F, C, K, те самые, так, 90 минус альфа. То есть 180 минус 2 альфа поделили пополам. Так, подписали. Здесь 90 минус альфа. Дальше у вас говорится, что... Дана трапеция, то есть BC параллельно AD. В таком случае угол CFD, Ф, oh, СМД, подождите, да, он равен углу BCF как накрест лежащий. То есть, соответственно, вот здесь будет 90 минус альфа. С другой стороны, по условию AB и CF параллельны. Если AB и CF параллельны, то можно сказать, что угол BAF равен углу AFM, как, опять же, накрест лежащий. И что мы с вами получили? Мы с вами получили, что в треугольнике AFM внешний угол при вершине М 90 минус альфа то есть это угол FMD, а внешний угол в треугольнике равен сумме двух несмежных с ним. То есть получаем альфа плюс альфа равно 90 минус альфа. Ну отсюда выходит, что 3 альфа это 90, соответственно альфа это 30 градусов. Все, мы определились. Понятно, что угол CFK будет те же самые 30 градусов, потому что он вертикальный с углом AFM. Угол... ФСК будет равен 60 градусов, 90 минус 30, ну и угол ФКС 90. То есть у вас треугольник ФКС прямоугольный. В таком случае для того, чтобы найти СФ, достаточно ФК поделить на косинус угла СФК. То есть мы получаем с вами 4 корня из 3 делить на косинус 30. Нет, простите. Хотя да, все верно. На косинус 30. Косинус 30 у нас корень из 3 на 2. Это табличное значение. Если не проходили, ничего страшного, вы успеете пройти еще. Уже скоро. Сократилось и получилось 8. Вот в принципе ответ на данное задание. В 24 задании есть выпуклый четырехугольник ABCD, а, Углы DAC а, и DBC равны. Докажите, что углы CDB и CAB а, равны. В чем смысл? Дело в том, что мы можем рассмотреть свойства вписанных углов. Вот у вас какой-то выпуклый там четырехугольник, например, дан. А, Б, С, Д. У него проведены диагонали. И угол D. АС, то есть вот этот, он равен углу ДБС. Раз они равны, для окружности они являются вписанные, опираются на одну дугу. Ну вообще, вот если просмотреть сразу на рисунок. Но вообще это свойство, то есть если при пересечении у нас диагонали в четырехугольнике вот такие вот углы получаются равные между собой, то сразу можно сказать, что около нашего АБЦД можно описать окружность. Можно описать окружность а раз можно описать окружность то угол CDB будет равен углу CAB почему потому что они являются вот смотрите CDB то есть это вот этот угол и CAB они тоже являются вписаны и опираются на одну и ту же дугу то есть можно написать давайте вот так дуга BC делить на 2 вот и все доказательство. Можно, конечно, рассмотреть через подобие треугольников. Кстати, в прошлом варианте я рассматривал как раз через подобие треугольников. Если вам такое больше понравится, ну, пожалуйста. Тут кому что. Найдите площадь трапеции, диагонали которой 17.15. А средняя линия равна 4. Давайте нарисуем трапецию. Введем обозначение ABCD. Нарисуем диагональ АС, пусть она там у нас 17, диагональ БД пусть будет равна 15. И что мы с вами сразу сделаем? Сделаем дополнительное построение BD параллельно СМ. То есть пусть СМ пересекает АД в точке М, при этом СМ параллельно BD. Понятно, что в таком случае BCMD является параллелограммом, потому что у него BD и CM параллельны, BC и DM параллельны. И, следовательно, BD равно CM в данном случае в нашем 15. При этом получается, что BC равно DM. И в таком случае наша вся АМ это АД плюс ДМ, ну или плюс БЦ. То есть это сумма оснований трапеции. А сумма оснований у нас в принципе можно найти. Средняя линия 4, средняя линия это полусумма оснований, соответственно сумма оснований 8. Вот. При этом что можно сказать? Площадь трапеции АБЦД... Она бы вычислялась как BC плюс AD делить на 2 умноженная на H где H это высота трапеции. При этом площадь треугольника ACM это что? 1 вторая AM как раз вот 1 вторая AM и 1 вторая BC плюс AD одинаковые. На такую же H высота у них одна и та же. Значит площадь ABCD и площадь на АЦМ они равны. А площадь АЦМ можно вычислить через полупериметр. Полупериметр АЦМ, то есть это полусумма сторон, 17 плюс 15 плюс 8 делить на 2, в данном случае это 20. Ну а по формуле Герона площадь вычисляется как полупериметр, умножить на полупериметр минус одна сторона, то есть 20 минус 17. Вторая сторона 20 минус 15 и третья сторона 20 минус 8, 12. И все это пафу по под корнем. Получается 60 умножить на 60 под корнем. Естественно, на выходе получаем просто 60. Вот, в принципе, все решение для данного задания. Ну и для данного варианта в том числе. Если вы посмотрели, вам понравилось, не забывайте, пожалуйста, про лайки, про подписки. Пишите комментарии, это очень важно для продвижения канала. Ну что, до нового варианта, до новых встреч, дорогие друзья.